Опереди, в Нижний Новгород Казань заняла первое место по численности населения среди городов Приволжского федерального округа, третье по европейской части страны и пятое по всей России. По данным Росстата, в столице Республики Татарстан на начало 2020 года проживали 1 257 тысяч человек, а в бывшем лидере Приволского федерального округа в Нижнем Новгороде 1 252 тысячи на 5 тысяч меньше, чем в Казани значительно большей степени прирост населения в республике идет все-таки не за счет рождаемости, а за счет миграционного потока. И в частности, это миграция как из стран ближнего зарубежья, которая тоже на протяжении достаточно большого количества лет, постоянно увеличивается, поскольку Татарстан является таким достаточно привлекательным регионом для мигрантов ближнего зарубежья. Также Казань является своеобразным магнитом для молодежи, которая приезжает сюда учиться. Это обусловлено тем, что Казань является вузовским городом, да, большое количество высших учебных заведений. В Казани в первую очередь, конечно, Казанский федеральный университет, который в ведет в последние годы такую целенаправленную политику по привлечению молодежи из самых разных регионов, да, из стран ближнего зарубежья, из Поволжского и не только. Стоит отметить, что немаловажную роль в процессе изменения численности населения играет урбанизация, то есть рост городов вследствие перемещения населения из сельских районов в крупные центры. В Нижнем Новгороде исчерпан потенциал вот приезда именно молодежи из близлежащих сел, деревень, потому что вот если сравнить статистику Татарстана и статистику Нижнего Новгорода, то в Нижнем Новгороде вот это вот, население близлежащих к городу поселков, маленьких городов, да, оно гораздо старее, чем в Татарстане. Что касается экономики, то серьезные последствия за этим вряд ли пойдут. Однако для лидирующего города все же есть определенные экономические выгоды. Более крупный город обычно является более привлекательным и для инвестиций, и для квалифицированной э, миграции, для переезда в него жителей, э, квалифицированных работников, специалистов из э, менее крупных городов. Косвенно это является свидетельством того, что город развивается, э, то, что он является привлекательным, а это, в свою очередь, э, еще повышает привлекательность и для людей, и для капиталов. Диана Желенкова, Универньюз.